год не да, брат, скидки будут на меш. Я думаю, что м -м, там уже чуть их осталось, На но Новый год мы все распродадим. И уже после Нового года будет новое уже. Будут джинсы. И пола будет. Ой, не джинсы, а будет худи. Будут джинсы и худи. Будут перед Новым годом скидки. Понимаю, что на самом деле дороговато немножко вышло за пола. Просто поло это такой материал, знаете, его тяжело. Блять, А, ты ман. А, я забыл, что Просто поло, конечно. Уже заебись. Знаете, мы сначала... Я просто же все сделаю необычное. Я же делал сначала джинсы вот это, потом пола, игрушку. Сейчас я следующее хочу сделать просто. Джинсы, как Амири, прям в один-один. Никакие не широкие, не хуёкие, блядь, не скейтерские Никакие там, блядь, с какими-то, блядь, рваными карманами, хуянами Просто джинсы, как Амери Скини джинсы Если вы не скини, они могут быть тоже не скини У меня бывают джинсы не только скини, поверьте мне Покажу вам а, размеры потом, как их делать будут И будет еще худи По поводу худи я расскажу просто прикол а, Худи будет, скорее всего, сделано с лого она, э, худи, я хочу сделать чер черная Она будет черная именно вареная. То есть, что у неё будет какой-то такой оттенок серый. Не обычный чёрный цвет, а черная худи серым. Я еще пока думаю, что делать. Просто, скорее всего, может, будем на спине. Я, может, вообще думаю какой-то, ну, не знаю, что-то придумать. Но спереди, я уже знаю точно, будет нарисована Scarface, то есть Тони Монтана, и Вазап. То есть, что какой-то будет принт большой, прикольный. Ну, короче, прикольно будет сделано. Сами, короче, видите сами. У меня Уди, иди да, хуя Просто я сейчас денежки пока откладываю, коплю Постепенно, потихоньку Ну, короче, ладно Но если что, ребят, вы Я просто свой гараж в Калуге продам И сделаю на все бабки джинсы, нахуй Потом вы у меня джинсы купите У вас типы будут спрашивать блять, это место, что я А ты ему ну, такой, слушай, ну да, Ты когда у джерси видел, смеялся на день, да? А сейчас он выпустит такие джинсы, как у Амери Продал гараж и сделал нам джинсы И вот так, нахуй и все, брат, и все будет ровно. Джинсы будут недорого стоить, 5-6 тысяч. не 10 тысяч не будет там, я не буду цены гнать. У меня тоже такой был, Но я свой канал на Твиче забанил, который я... У меня же там было 15 тысяч подписчиков на Твиче. И потом Данила решил пьяным на стриме сказать слово Питер Паркер. После этого Питер Паркер у меня вырвался вырвалось слово Питер. Потом пьяный у меня забанили стрим. Я пьяный же подал апелляцию на Твиче. А, то, что я сам гомосексуал, пидер. Я прям написал в апелляции, что я сам пидер. Ну, типа, зачем вы меня баните, если я сам пидер? И меня забанили, все больше даже апелляции писать не могу. Я писал то, что я чернокожий, пидор, за что вы меня забанили. Кто я нахуй! Ты ч охуел, бля? Или ч я не понял, бля? Слышь, ты, ты видел мое Я телосложение, 식âm, нахуй? ]東中. Я бью только два раза. Вот с этой поебал, <x3> вот grains. с этой покрышки гроба, бля, запоминай, нахуй. Слышал? <kilow findet> Это, блядь, перед тобой атлет, нахуй. Чу? Ну как начал, типа, держать? Давай, давай, давай. Иван. Меня Иван зовут, если еще. Я Иванушка, дурачок из деревни Ферзикова. Я из Иванушка, дурачок из деревни Ферзикова, пью водку нахуй. Самогон, ебаш, водки запиваю. Это я, Иван, дурачок. А это муж твой пришел рыжий, или что? Поебывают тебя в очках твоих. Ух ты! Извиняюсь, ладно, Я понял, понял, ладно. Здравствуйте. Что еще Это угрожение в прямом эфире? А я если в полицию пойду? А вы в курсе, что я самый злат из Литвы? Я на вас полицию напишу заявление. А? Что вы сделаете? Вы гражданин Европы! И вы мне угрожаете! О, я Соловьева старшу, мне надо. Да, ну да, да. Вернулся бы? Вот Та, так, значит, Та, вот да? Так, вот так, вот, вот так, значит, да? Вот вы меня хотите убить, вот за что? Не не ты как Соловьева... как, с... ты... как, как, как я, я, ну... Ну, хорошо, ну, ну, ну, ну, ну как бы, а? ну, нет, как соловьёв нахер, Не, что бы вообще пиздец, бля, мужики, пиздец, я сижу перед вами. назвала да. Романом. А роман <соединяю> <соединяю> Нормально, пойдет нахуй. <соединяю> <соединяю> <соединяю> дрочер. Я дрочер. Покажите <соединяю> попу. Что? Попу? <соединяю> я думал, я думал, на этом все не закончится. Я думал, что сейчас будет очень горячо, нахуй, в чате. Труд и тут. Ну ладно, так, так, так, все. А еще я уже три часа 26 минут стримлю. Помнишь все мои раньше стримы? Час. Час двадцать. Меня нету. А сейчас видишь, сижу. Стараюсь. Хотите историю? Я вам сейчас раньше рассказываю свою историю, как я на той квартире нахуй отдыхал. Потому что раньше, вот вы сейчас спрашиваете, что со мной? Раньше мои такие алкогольные стримы заканчивались тем, то, что я просыпался ну, в 2 часа, в 3 часа дня просто в обосы. Вы знаете, я себе делал ремонт за полтора миллиона рублей нахуй. Старался, телевизор хуй, а я просыпался, ну это пиздец, ну честно. это Ну, просто пизда. Вот. Просто пизда. Было какое-то одно нормальное время, когда там друзья со мной были, еще что-то. А бывали моменты, когда я просыпался, там какие-то типы, я даже их нахуй вообще не знал, кто это и что это. Вообще. Вот так вам скажу. Вот. Да, на диване там вот это спать, хуять, Это... Я понимаю то, что из вас это всем смешно. Но вот час, если бы я это делал, вам бы уже не было смешно. И каждый из вас бы в душе бы состояние, может бы и радовался бы этому, то, что, а, ну да, он это дальше делает. Но каждый бы из вас понимал, то, что через 2-3 года это бы все закончилось. Только закончилось бы, это очень плачевно. То, что мне дала судьба, то, что выгляжу, я, ну, не буду выебываться молодо. Алё, нахуй, молодо выгляжу это бы все бы я потерял да и все потому что тут вот сейчас вот я сижу я сейчас выпиваю там ну 0 3 водки тогда я выпивал по литр по полтора литра водки и вставая я снова шел пить и не только я пил играл в казино хуярил Какаин! Жестко его тоже надо. Да, да, казино, и это все. Два, один год! Все! Гейм-овер, нахуй! И все! И все бы нахуй, и все! Ну короче, еще вам хотел охуенную историю сказать. Вы думаете, все закончилось? Рассказывал нахуй. Был момент, когда я в кайзик играл. Короче, въебал я в кайзике где-то тысяч ну сотку нахуй. Нет, какой сотку? 150 200 в казике въебал. Пишу, короче, севера по GTA 5 РП. Пишу говорю. А вы можете мне за 10 стримов наперед стримить? Они говорят, ну мог, можем. Они меня скидывают, то ну, я в казино нахуй. <laughs> я все бабки эти въебал за 10 стримов. За один день, бля. Бля, вот это вообще было здравая хуйня. Просто я сидел, на хуйня, За 10 стримов просто за один день на. Ну. Бля, вот был у меня еще момент. Когда я короче не раз поднял 130-140к. Всю ночь Казино играл, депнул 15к. Всю ночь Казино играл. 150к поднял. 5 утра это было. Захожу на рулетку. Рулетку не crazy time, не монополия. А рулетка с этим бустом одним, я не помню как она называется, но если лузик из то я думаю они подтвердят какая-то рулетка. Там есть только буст, пятерки, там, еще что-то, и там есть, короче, типа, какая-то ставка, типа, типа, ставка на все. Я за одну ставку, нахуй, 130к поставил на какие-то рандомные числа, и там выпало один, а я на один вообще ничего не поставил. 130к у меня тело там на пятерку, десятку, двадцатку и сорок Да. И там выпала Я всю ночь. Играл тогда в казино. Мис кликнул на кнопку. Поставил все свои бабки. Просто на какой-то бред, блядь. Я потом просто по комнате бегал в своей и думал, вообще я сделал. Ну, грибы у меня вообще заебись было, блядь. Меня так плавило, блядь. У меня. Я помню, я телефон свой достаю, у меня как-будто не iOS 15 был, а как-будто у меня iOS 40 нахуй стоял. У меня iPhone, вот как-будто знаете, в 2030 году был тогда. Я тогда достаю свой телефон, и у меня просто все такое яркое, все приложение...